Я автомеханик-слесар. Пошли я тебя починю, Тян. Ясно. Тут где-то бегает бешеный парикмахер, который хочет мои волоски кое-где отсечь в интимном месте. А вот, кстати, она, поехавшая. Что ты строилась. Иди нафиг, у нас тут это, интим, все дела. Иди, иди отсюда. О, я всегда рад. Иди отсюда! Больная, что ли? А, понял, все, я без вопросов. Я просто... Ты будешь это есть? Кому я принес Я просто изнасилен. Теперь я без усиков. А усики это пропуск в трусики. Что мне теперь делать? Главное, чтобы мне вот это вот существо создания тян, так называемое молодежный сленг, не помешало моим планам. Да, ты не будешь все, стой и, пожалуйста, здесь, и не мешай моим планам. Сразу лес. Сразу лес. Это глаз, либо рука, либо нога. Это я отвечаю. Это я изучил глаз. Отлично, шикарно. Подожди, пожалуйста, куда ты уже идешь? Спасибо. Ротоподъем. Я... Ой, щит-оп-оп. Оп, оп. Я нео. Ебой, все, до свидания, девочка. Вы там как-то справитесь с ваших лесбийских отношениях, а я пожалуй, побегу. На самом деле игра простенькая, даже очень про бежит опять. Опа. <смех> Нет! Да какой? Ты чё, Долбанулась, что ли? Да какой кушать? Ты чего? карты, мое любимое средство передвижения. Я на картах принес. Оп, на, ешь. Приятного аппетита. Надеюсь, ты не подавишься. Все? Ты... Спасибо, сэмпай. Ну да, это я. Да какой лецейт? И ты вообще нормально? Я тебя только что покормил. У тебя все хорошо с кукухой? Эй, Прием. Москва, Юпитер. Что такое? Лэце. Да какой Лэце? Ты меня заколебала. Я уже тебя скука еды скормил. Ты существо. Я надеюсь, в реальной жизни тянок кормить не так убыточно. Тихо, тихо, тихо, тихо, беспалевно, Вася менты. Вася менты, тихо. Менты, бля. Вася, пошли там менты, б твою мать. Тихо! Не шелести ты! Засядь! Засядь! Засядь там косяк! Я отвечаю, а она сюда! Тихо! Ой! Кажется, хочется мне с окна выпрыгнуть почему-то, я даже не знаю почему. А серьезно? а какая тебе разница, что у тебя есть? Поешь листья, коры, деревья, я не знаю. Тут много пропитания, ты просто не хочешь. Ты очень вредная, ты в курсе? То с тобой? <связательно> <связательно> у меня крыша едет уже. I'm sorry, кумане, давай это. Я сейчас себе кумане вот этой рукой по голове дам. То есть ты вообще не знаешь, ты бомбома бом, -бом -а алииндеец, да? Не знаешь, куда идешь, да? Просто ты такой. У... Ладно, она просто так уверенно идет. Мне ж интересно, куда она идет? Я миру! Мне кажется, с каждым разом, когда я запускаю эту игру, моя, мой разум, моя голова немножко тускнеет. Вот сейчас, вот сейчас получится, Отвечу. Так, все, кажется, мне надо перезапуск. Не, ну ты посмотри на эту паску. Что-то страшное происходит. Да! Ой, опannу. ой, опannу. ой, оптиму. ой, ой, меня только не бей. <смех> что происходит? <смех> Помогите, пожалуйста! Кстати, в эту... <смех> <смех> в эту игру еще хотят добавить эту Яндеру, Цундеру или как ее? Вот эту с тесаками. С двумя тесаками хотят ее еще добавить, но это я в стиме видел фотки, так что там должно быть. Ждем, кстати, эту игру. Да ну что ты делаешь, женщина? Пожалуйста, возьмите пятку. Можешь меня починить? Ах, ну ты посмотри на эту радостную паскуду. Но опять какая-то лесбийская хрень началась За что такое? Все, я поплыл Я поплыл Все, я поплыл Все, до свидания Я поплыл Ты еще живо? Держи Бля, сейчас зайдите Ты берешь ее на удушающий Поняла? понял а я ее левой правой и мы забираем ее ключ я сваливаю ты поняла мой план стратегически важный план я в своем сознании настолько преисполнился что могу при. <смех> <смех> удушающий души даже что ты ты где в космосе летай? <смех> да ебать мать, ну что это происходит? <смех> Вообще нет. Не, не, я, я перезапущусь. Ну потому что. Ну это жесть. Ну это жесть какая-то, помнишь, Секунду. не не Главное, все размеренное. Все. Спасибо. До свидания. Я побежал. Вы там как-нибудь давайте справляйтесь. Теперь мне главное найти выход отсюда. Она бегит, я в тупике. Что мы делаем? Мы делаем обан. Опа. Отлично. Сработало. Хорошо. Великолепно. Я надеюсь, это не тупик. Слава яйцам, это не он. Мы с тобой такое проходили. Мы с тобой... Помнишь, что мы с тобой проходили? Мы с тобой ядреные. Мы с тобой тут проходили. Это... Это просто легкотня. Изич. Изич. Изич. Нам сюда. Нам сюда, не сюда, куда, не понимаю Запутался, это тупик, по-любому Нет, ладно Ебой, ебой Ебой, сосать, сосать Кто, кто, я спрашиваю, кто Я и ты Мы, мы, просто, батьки Мы просто затащили Сосать, сосать, А хочу тебе сказать сосать До свидания ха вот так я ее борзо, резко, дерзко. Души ее, правильно, правильно. Нехрен ее, души. Ага, до свидания. Ну, вообще-то я открыл дверь. Ну ладно, типа, окей, мышка у меня есть. Хорошо. Отстань от меня. А все, я в небесные. В небесные небеса я пошел. Сымпай, убегай отсюда. Va. Ну, типа, да, я уже. Сымпай, не переживай насчет этого. Ну все, она так и была. Ей, как бы, я не думаю, что ей что-то будет, типа. А почему я должен из-за нее переживать? Она хотела меня сожрать. Она хотела очень много жрать. И меня, наверное, тоже сажать хотела, если бы я ее не накормил. Ты сбежал, нормальный мод. Хорошая концовка. Естественно, 13 минут и 17 секунд. Это... Это... Это Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Сайкону суток о Хэллоуине Да. Удачи.